форпост подкасты здравствуйте вы на канале форпост и у нас сегодня в гостях по skype известный политический деятель борис борисович Надежден. Борис Борисович, здравствуйте здравствуйте у нас наш канал почему-то любит смотреть с украины традиционно видно не могут они о нас забыть и поэтому специально для украинских наших зрителей они нас просят всегда задавать вопрос чей крым уж простите за банальщину как вы считаете чей крым с вашей точки зрения Сейчас российский. Товарищи, ну, вопрос, вы поняли, снят. Мы спросили тот любимый вопрос к каждым украинским, русским. Скажите, кстати, вот насчет вот этой тематики «Украина-Россия», которая сейчас достаточно, ну, мне кажется, стоит остро, да, эта повестка. На ваш взгляд, в принципе, говоря о статусе э, Крыма, в украинских, вот я слышал, телеграм-каналах, они рассуждают, что вот уйдет Путин, и следующий президент Крым будет возвращать. Но при этом тот же Навальный, которого не любят, да, поминать в СУЕ, но тем не менее, ни разу не говорил о том, что он собирается в случае, если станет президентом, к примеру, возвращать Крым. На ваш взгляд, вот гипотетически, Возможен сценарий, при котором какой-то президент России после Владимира Владимировича, дай бог ему здоровья, и долгих лет, как говорится, да, решится на такой шаг, как вернуть Крым? Знаете, давайте мы так. Крым же стал российским. Я говорю конкретно про Крым. Да? Отдельная там история Донбасс и так далее. Крым стал российским не потому, что Путин ни с того ни с сего решил его Украины оттяпать. История же была немного другая, да? И, мне кажется, решающее значение имело все-таки то, что подавляющее большинство тех, кто живет в Крыму и жил там, собственно, 7 лет назад, когда еще это была Украина, решили, что им лучше в России. Собственно, это был решающий момент, на мой взгляд. Можно критиковать и совершенно справедливый референдум, который проходил там, и там можно критиковать, но... Я не и как, собственно говоря, когда неделю назад был в Крыму, у меня сбылась мечта, я проехался за рулем по Крымскому мосту. Давно хотел это сделать, как-то не было этого возможности. Тут я, значит, на празднике поехал отдыхать в Анапу, сел за руль, проехался по, Крым, по Крымскому мосту, доехал до Керчи, там пообщался, в том числе с людьми поговорил. Вот, посмотрел там, как все выглядит. Ну, я могу сказать следующее, люди как-то уже совсем в России и всерьез обсуждать, что они передумают и хотят вернуться в Украину, в обозримом будущем, я таких шансов не вижу. Обозримое будущее – это какой период времени обозримого вами, во всяком случае, будущего? Слушайте, ну, давайте, если говорить всерьез. Конечно, можно допустить сценарий, при котором Крым обратно отваливается. Не приведи Господи, ничего хорошего в этом не будет. Но теоретически можно допустить, в конце концов, что-то когда-то было Россией, там Финляндия, Польша были Россией, потом перестали быть. Сейчас же никого это не парит, да, особенно. Какие-то большие территории не были российскими, Сибирь вот не была российская, да, Ермака а теперь российская. И уже никто же не бегает, не говорит «Ура, Новосибирск наш, Омск наш». Как-то это странно выглядит, согласитесь, да? Поэтому... Я не думаю, что при жизни вот моего и следующего поколения что-то радикально изменится. Крайне маловероятно. А дальше я надеюсь, что когда-нибудь мы доживем до такого времени, когда, в общем, никого это всерьез уже не будет напрягать, чей Крым украинский или российский. Я приведу простой исторический пример. Кстати, я специально для граждан Украины говорю: я отдаю себе отчет, что это тяжелая потеря. Я отдаю себе отчет, что очень многие жители Украины действительно, ну, Тяжело относится к тому, что от Украины отделилась достаточно большая населенная территория с хорошим климатом. И, ну, кому, чтобы называется. Конечно, я понимаю эти чувства обиды, горечи, там, обиды на северного соседа и все такое. Но давайте вот просто вспомним историю. Время оно лечит. Знаете, время лечит. Еще раз говорю, сейчас никто в России всерьез не огорчается из-за того, что... Не российская Финляндия, Польша, да и Аляска тоже. Я не знаю людей, которые бы всерьез требовали бы присоединить обратно. Точно так же я не вижу какой-то чудовищной радости прямо вот сейчас от того, что там, не знаю, Калининград наш, Сибирь наша, в конце концов, пройдет какое-то количество лет, и все привыкнут и в Украине, и в России, что так и есть. Вот, я надеюсь, что так и будет. И я, кстати, еще один пример он немножко не про нас, но тоже показателен. Есть такая территория: Эльзас и Латаринги. Ну, кто знает, да? Это. Между Францией и Германией. Да. Она вот постоянно была предметом. Вы знаете, сотни лет немцы и французы воевали реально сотни лет за эту территорию. Ну и по итогам Второй мировой войны, когда Германия потерпела поражение, эта территория стала вполне себе французской. Там город Страсбург находится, знаете, Совет Европы. Я там заседал в бытной своей депутатом Государственной Думы. Вы знаете, там замечательная страна, ну, замечательное место, тоже такое хорошее, красивое, тоже вино там вкусное. И там вполне себе очень много по-немецки говорят, и вывески немецкие и точно такая же история в Северной Италии, которая тоже сильно населена немцами, и когда-то была Германия еще не так давно. Но я вам скажу: с тех пор, как они все объединились в один Евросоюз немцы, французы итальянцы всерьез уже никто не напрягается в Германии, что Эльзас не наш и значит, Северная Италия не наша. То есть, как-то ну, это вышло вот из каких-то злободневных проблем. А един... хочется верить, что рано или поздно и жители Украины, и жители России уже не будут болезненно относиться к вопросу, чей Крым. А вот действительно, Борис Борисович, вот так вы нам подсказали такую историческую интересную аналогию? Ведь очень кровопролитные были отношения у французов, у германцев, у немцев. Да, да не то слово. Слушайте, Там... да, я вам так скажу. Они в основном воевали между собой сотни лет. Редко, очень редко они заходили в Россию. Серьезно, я имею в виду, один раз это сделали французы при Наполеоне, один раз немцы при Гитлере. Заглянули, так сказать. А, да, между собой они воевали mm. постоянно и вот просто. А какой-то какой рецепт из этих вот э, способов организации взаимоотношений между той, той же Францией и Германией э, еще можно сделать? для нас, то есть вот как-то наладить все-таки отношения. Я а к чему говорю? На самом деле вот наши опросы в Севастополе, в Крыму показывают, что крымчане, севастопольцы с пиететом, с уважением относятся к гражданам Украины. У нас нету такой вот к ним ненависти, мы не от них, собственно, так говоря, уходили. Понимаете, в чем дело? Вот, и вот, вот это вот горечь утраты можно чем-то преодолеть, исходя из практического. Лечит время и лечит... Понимаете, на самом-то деле, на мой взгляд, сейчас главной проблемой между Украиной и Россией является даже не Крым. Потому что в Крыму все спокойно, и тьфу-тьфу-тьфу, кровь не льется, да и не лилась. Собственно, возвращение Крыма произошло без единого выстрела, я бы так сказал. Ну, так и есть. Вот. А на Донбассе хуже ситуация. И эта ситуация, на самом деле, гораздо больше. Расстраивает отношения России и Украины, потому что там реально гибнут люди с обеих сторон. Там вот это проблема. Вот. Но я еще раз говорю: время лечит. Время лечит, и главное, что прекратить: значит, ну, как сказать, прекратить делать эту тему одной из основных в каждой стране. Я просто достаточно часто участвую в разных дебатах на российских телеканалах. Могу сказать, что ну, сейчас как-то меньше стало, честно говоря. Но в 2015, 2016, 2017 году, наверное, ну, процентов 60 или 70 ток-шоу на российских каналах было посвящено Украине. Сейчас стало несколько меньше. Я думаю, процентов 30 все равно много. Но было бы хорошо, чтобы о Челябинске больше говорили, мне кажется. Да, мне тоже. Я даже более того, я, честно говоря, ну я человек свободный, да, я ж не обязан ходить на эти ток-шоу ни разу абсолютно. Вот. И я, как бы уже сказал всем этим телевизионным начальникам, ребята, можно, вот я про Украину больше не буду ходить. Мне это надоело абсолютно. Это невозможно просто. Вот. Стараюсь ходить на внутрироссийские темы, вот, по возможности. Но я вернусь. А почему эта тема болезненна? Ну, просто потому, что, к сожалению, тем, кто к... это относится и к украинскому начальству, и к российскому, эта тема политически выгодна и для условного Зеленского, и для условного Путина. Но я условного говорю не лично для Путина, да, для тех, кто управляет страной Украины, для тех, кто управляет страной России. Но, общем, для выгодна. внутриполитического блока, скажем да, так. Абсолютно, да, абсолютно точно. да. И логика здесь простая. Она разная. В Украине все не слава богу, да, то есть жизнь там непростая. Украина стала беднейшей страной Европы, между прочим, да, теснив с этого вряд ли почетного первого места Молдову. Вот, дай бог, чтобы в Украине все, видите, я из уважения говорю в Украине, заметьте, к украинским зрителям, чтобы там все наладилось, и благосостояние выросло, и все эти ужасные истории с коррупцией там как-то поменьше стали, да, дай бог. Но при этом... Ведь если спросить украинское начальство, я же тоже смотрю, так сказать, что там пишут, что говорят, то у них логика такая. У нас в стране все не очень хорошо, и виновата в этом страна-агрессор, то есть Российская Федерация. Что удобно, кстати. Если у вас большой страшный враг на вас напал, дальше все можно на это списать. А в России ситуация наоборот. Когда значит, условный Навальный там пытается раскачать лодку, какие-то протесты, то сразу наше начальство российское говорит, хотите, как на Украине, не, не не никто не хочет, ни Майданов, там ничего такого, никто не хочет. Видите, поэтому эта ситуация, как это неудивительно звучит, парадоксальным образом взаимовыгодна для удержания власти и в России, и в Украине. Понятно, спасибо. Вы, кстати, вот наговорили, сейчас у вас в миротворец. Вы еще не в миротворце? И в Керчь вы езд по мосту. Ну, слушайте, я, я, Послушайте, я с большим уважением отношусь к украинскому народу и к украинской государственности но не потому что я российский политик я хочу вам сказать честно дорогие украинцы если спросить кто виноват в том что от украины отвалился крым да но ну, вернулся да, в россию давайте так Вина, что Путина, что там, кто тогда был, Обама, да, президент? Да. А вина, как бы, этих самых печенек, печеньки там были, ну, он да, да, Да, да, да, да, да, Вот, а у нас тут были эти вежливые люди, да, как бы, вот. Так вот, товарищи дорогие, вот и Обаме, и Путину я могу выписать максимум по 10% вины за то, что вы потеряли Крым. Еще раз говорю, я понимаю ваши чувства по этому вопросу, но, товарищи дорогие, 80% вины за то, что Украина потеряла Крым, лежит не на Путине и не на Обаме, а лежит на Януковиче лично. И на том руководстве, которое тогда было в Украине. Потому что если бы в Украине была устойчивая власть, и президент бы не сбежал, да, вот просто оставив пустое место, Ну, никто всерьез не ставил вопрос возвращения возвращении Крыма. Ну да, с автоматом он свой дворец не защищал, это уж точно. Ну, а кто виноват? Слушайте, можно подумать, у нас не было ситуации в России, когда нападали на президента. Да? Было еще сколько. И Форос был, и Белый дом был. Все было. Да, Но наши президенты, обращая ваше внимание, не убегали. В этом, в этом плане Россия богатая на всякие исторические события, действительно, государства. Конечно. А если убегает руководство страны, если царь Николай II отрекается от престола, страна распадается. Ну, что я могу сказать. Ну, Николай II отвлекался в пользу брата, он же не знал, что и там ситуация отпатовая. Да, я думаю, что он в целом понимал. Ход, ход уже истории, да? Да. Кстати, насчет миротворца. У нас тут вот просто недавно ученые СМГУ проводили лекцию, их тоже включили в миротворец, поэтому считается, лично в Крыму это модно. Если ты не в миротворце, это как-то прямо нехорошо звучит. Так что вы приезжайте почаще в Крым, к нам в Севастополь. Поверьте, это база миротворец. Я, я, давайте я, я российский общественный деятель, политический, и я хотел бы, конечно, я бы хотел иметь возможность ездить в Украину, там, и в Киев, там, и куда угодно. Да? То есть, ну, я надеюсь, мне никто этого не запретит. Но запрещать гражданину России ездить в Керчь или в Севастополь или в Симферополь мне кажется, ну, неправильно. Вот, Борис Борисович, вас почему-то представляют как некого либерального политика, а мне кажется, вы говорите как центристский демократ или демократический центрист, как угодно, но вот в либерального я вас не нашел, честно говоря, это, это мое. Это, это знаете, это большие усилия нашей российской пропаганды, я уже про это говорю, что ко всем деятелям вроде меня, такой либеральной направленности, сразу пытаются приклеить ярлык, что мы там прозападные, там. это чушь собачья, я абсолютный патриот в этом смысле, у меня все мои многочисленные дети Учатся в российских школах, там, вузах, там, работают в России. У меня никогда не было недвижимости за пределами московской области. Скажите, вот. а вы слышали новость, что депутат Крашенников мотивировал отказ от вот этих вот применения санкций к чиновникам с госдачами, ну, с дачами за с недвижимостью за рубежом тем, что это якобы имущество тяжкое наследие советского режима, раскол? Не слышали эту новость? Отчасти это так, потому что отчасти это так, потому что совершенно случайно, очень короткое время, но не у меня, а у моей мамы оказалась недвижимость за пределами России, причем я там тоже в наследственных делах, но просто умер дедушка в Ташкенте, ну, понимаете, да, да. и вдруг, вдруг мы оказались собственниками недвижимости за рубежом, но, к счастью, мы ее быстро, буквально, там, условно, за три копейки продали, квартиру эту в Хрущевке. Вот. Но такой действительно может быть. Павел Владимирович Коршенинников, о котором вы говорили, он мой товарищ уже много-много лет. Мы с ним знакомы с 90-х годов, когда он был министром юстиции, а я помощником, премьер министра России. И он в этом смысле реальную проблему поднял. Потому что понятно, что с точки зрения политики все тыкают пальцем во всякие особняки там, в Ницце и так далее, наших российских чиновников, что имеет место. Да? или там в квартиры какие-то большие, в таунхаузы и так далее. Но кроме этого есть и проблема примерно вот та, что я сказал. Мы же перемешаны очень сильно. У очень многих людей по разным оценкам, кстати, у меня тоже, да, есть довольно близкие родственники в Украине. Вот у меня, например, да. Но за родственников пока, слава богу, вроде бы претензий не выдвигаются. Нет, ну это да, это ради... Хотя графу следовало бы завести, да, уже родственники за границей да, есть. Да, да. Да, дай бог всем здоровья, да, но иногда старые родственники умирают, особенно у, у людей моего поколения, извиняюсь, но уже тоже не очень молодой. И вы можете оказаться наследником недвижимости, совершенно вот. Как в Ташкенте, мы сами этого и не хотели, но так вышло просто. Ну, вот. Ну, Борис Борисович, я понимаю, но тем не менее, смотрите, вот я цитирую «Интерфакс». Государственная дума Российской Федерации отказалась вносить изменения в законодательство касательно владения чиновниками недвижимостью за рубежом, потому что большая часть недвижимости находится в бывших странах СССР. Ну, так он... и есть. Но я не слышал, чтобы Соединенные Штаты, Франция, Испания, Греция были в составе Союза. Вот что-то я не припомню из истории. Ну, смотрите... Еще раз, я совершенно не хочу защищать российских чиновников. Да? Я готов согласиться вот на что, что должен быть запрет на приобретение недвижимости путем покупки и так далее. То есть, грубо говоря, плохо, когда российский депутат или министр или губернатор вложил какие-то страшные деньги в приобретение замков где-нибудь на Лазурном берегу, что, увы, бывает. Да? У многих там в Италии, во Франции, в хороших местах. Ну, в хороших, я говорю, как бы. Тем, что считается крутыми местами. Кстати, у многих в Америке, в США, они купили за огромные деньги огромную недвижимость. Вот это мне не нравится. Но если вы напишите фразу «вообще нельзя иметь недвижимость за границей», то надо что-то делать с недвижимостью, значит, ну вот… Киеве, например, или в Ташкенте. Не ну, можете... ну слушайте, ну давайте тогда так. Вот интересная тоже э, тема. Вот мы создали список недружественных стран туда попали СССР и Чех... Соединенные Штаты и Чехия, Ш... по-моему, США да. Да. и Чехия, правильно? Да, но вот в этих странах можно запретить? Четко и одна. пожалуйста. Я только за у меня нет ничего ни в Шане, ни в Чехии. Кстати, Борис Ильич, а назовите мне, если сможете, список дружественных стран. У вас есть такое? России? Да. Да мне кажется, мы... вы, вы про что спрашиваете? Вы спрашиваете про историческую... Нет, нет. Вот сегодня... если бы мы сейчас задали вопрос нашим телезрителям, попробовали бы... А, то... Сегодня? Прямо? Сегодня. Допустим, мы спрашивали недавно, какие страны вы считаете нужно внести да, у, у наших зрителей. Они перечислили ряд западных стран, безусловно. В том числе, кстати, там Украина фигурировала. А вот если бы мы спросили у зрителя, о а дружественные страны какие-то, список есть у нас? Товарищи дорогие, вот можно я скажу, это все чистый пиар, за этим не стоит абсолютно ничего. От того, что вы объявили США, например, или Чехию недружественной страной, но совершенно ничего не произошло. Как металл мы поставляли в Америку, так и поставляем. Как наш аэрофлот летает в основном на Боингах, так и летает. да. Точно, -то, точно так же Чехия. Как вот чешское пиво я иногда неплохое есть. Пиво не буду рекламировать. Да, mm -hmm. <laughs>, <laughs>, <laughs>, мы, мы на телевидении, нам нельзя. Выпиваю, бы. и ради бога. Как мы с чехами играем в хоккей, так и будем играть. Мне кажется, за этим реально ничего абсолютно не стоит, кроме взаимного истребления работников посольств. Вот это да. А так, в принципе, я не знаю, как я любил читать там Ярослава, этого Гашика, да, правильно я его назвал Гашика да. писатель. так и буду читать, независимо ни от чего. Хотя он был подданный скорее Австро-Венгрии. Ну ладно, не важно. Ну, no, и в любом случае, мы уже перешли раз на геополитическую туда площадку, а вы все-таки с опытом работы на больших таких аренах, да, политики, mm -hmm. Вот на самом деле на текущий момент у России очень непростая ситуация именно в плане в том, что мне кажется серьезных я даже не уверен, что Китай союзник ли у нас. Вот. Россия слишком большая страна, чтобы слишком большая действительно страна, чтобы как-то встроиться в какое-то вот такое место, где все друг друга любят. Да? Вот. Трудно поместить Россию, например, в Евросоюз, да? Китай это вообще огромная страна, там с древнейшей историей еще не было никаких, не то что славяно-немцев, а китайцев уже были, да, китайцы уже были, и никаких американцев не было тем более, китайцы уже были, поэтому с ними тоже там как-то к ним особо прислоняться вряд ли надо. Я еще раз хочу сказать, все вот эти слова, что там какие-то страны наши исторические враги, какие-то исторические друзья и сейчас друзья, а эти враги, это все просто поток сознания, больше ничего, за этим реально мало что стоит. Это правда. Понятно. Но ваша оценка сейчас внешнеполитической ситуации вокруг страны нашей? То есть, вообще, внешнеполитический блок... Плохая, довольно плохая, потому что, несмотря на то, что у России нет никаких там особых врагов и никаких особых друзей, но, тем не менее, мы заплатили довольно большую цену, кстати, и за Крым тоже. Цена заключается в том, что мы действительно оказались, я бы не сказал, что в изоляции, то есть, там... Но, тем не менее, отношение к Российской Федерации стало, мягко говоря, хуже, чем было даже в начале нулевых при раннем Путине. Это правда. Я еще раз говорю, не хочу употреблять термин «враги», друзья, это не так. Можно сколько угодно ругать Россию немцам, но газ они все равно наш хотят, да, в Северный строится. устроится. Вот, вражды какой-то особой не будет. Но охлаждение состоялось, это в первую очередь касается гуманитарных сфер, просто меньше станет там менов, там поездок. Усложнение будет в получении виз, это мы все видим, ничего хорошего в этом нет. Это, Увы, это так. Страны, с которыми мы прямо такие вот, ну, даже в терминах пропаганды дружим, они свелись к кому? Можно вспомнить Беларусь, наверное, пока там Лукашенко, хотя ему недолго осталось. Вот, Беларусь и Венесуэлу тоже там, те еще друзья. Да, вот там, не... мощные союзники. Постоянно денег ну, просят. Так себе, так себе союзнички и долго не проживут. Я, я имею в виду не Белоруссию, как государство, а Лукашенко и Мадуро. Да, но если они дружат, дружат за, только за деньги, то это плохо. Ну, в смысле... Знаете, у России такая печальная история, кстати, это было всегда, и при Российской империи, и при Советском Союзе, особенно при Советском Союзе, когда к нам друзья набивались все, кому не лень, а в основном с целью получить кредиты и никогда их не отдать. Вы вообще представляете, сколько кредитов простил Советский Союз? Слушайте, ну, с учетом нашей расточительности, вот как раз предложение. Да. А, а может быть, может, каждому украинцу по 100 долларов заплатить за Крым? Сказать, ребят, и давайте помиримся. Ну, ну, раз мы все равно платим просто... деньги за всякие неразумные инициативы внешнеполитические. Не нужно. Давайте так. Было бы большой ошибкой думать, что украинцев интересует только деньги. Да? Хорошо, это... что их еще интересует, как так. вы думаете? Это не так, это не так совсем. Ну, по-разному. Украинцы, они же очень разные. Как и россияне разные, украинцы тоже очень разные. Есть жители Донбасса, а есть жители Львова, да? Согласитесь, разные люди немножко. Нет, я просто, кстати, с ними жил очень давно и, и хорошо знаю, и хорошо к ним отношусь. На самом деле, там политизированная такая 10% да, слойка населения. Там, и дело. Но там осталь... есть индивидуальный слой, которого деньги не интересуют, их интересует там, ну, все что угодно, кроме денег. Их интересует Кого-то Великая Украина, кого-то там, значит, отомстить России за Крым, Донбасс и так далее. Там, к сожалению, там степень политизации, мотивированности против России достаточно высока. Не надо ее недооценивать. Не только я говорю про элиту там, но и про многих людей. К сожалению, это так. Это надолго. А, да я, в общем-то, когда говорил про Судлоров, конечно, это я так чуть-чуть э, пошутил. Тем не менее, на ваш взгляд, э, если наладить... Э, очень выгодную экономическую ситуацию для Украины. Это в перспективе может переменить ее отношение граждан, отношения граждан, если граждане Украины будут понимать, что взаимодействие с Россией просто выгодно, элементарно выгодно для кошелька. Они это и так прекрасно понимают. И заметьте, несмотря на все истории с Кремом и тяжелый конфликт на Донбассе, ну, мы же все прекрасно знаем, что украинские олигархи, многие, неплохо зарабатывали и на донбасском угле, да? И поставки электричества тоже не прекращались, между прочим. Поэтому здесь сегодня тоже не так однозначно. И очень многие люди в Украине... Ну, кстати, я просто это показываю. в целом, как бы, как сказать, в значительной степени переболели Крымом, то есть уже они не готовы проливать прямо-таки кровь, чтобы вернуть Крым и так далее. И никто в Украине всерьез не ставит вопрос о возвращении Крыма военным путем, слава богу, уже хорошо. Ну, ладно, допустим, тогда возьмем самую такую, сейчас активно развивающуюся мысль, что в этот в эту ситуацию российско-украинских отношений вот сейчас мешалась администрация, О, господи, Байдена, да, а Байден достаточно хорошо знает ситуацию по Украине, он работал по ней. Так да, вот, дети его хорошо знают там ситуацию. На ваш взгляд, тогда действительно можно говорить, что Америка и администрация, точнее, Байдена, заинтересована в таком обострении отношений с Украиной и Россией, между Украиной и Россией? Я думаю, что давайте так. Я теперь уже со стороны России. Я вот сказал, что в Украине обвиняют северного соседа, агрессора, в том, что все у них в стране плохо. В России похожая ситуация. У нас очень многое валит на происки Госдепа, там, Америки и так далее. Я хочу сказать следующее. Во-первых, не нужно преувеличивать влияние Америки на то, что происходит в России, да? в том числе на отношения с Украиной. Да, оно есть, особенно оно эффективно, внешнее влияние когда страна слаба. Но что мы видели на примере бегства Януковича и, так сказать, того, что было в Украине в 2014 году, в России пока вот режим достаточно устойчив. Представить себе, что, не дай бог, там Путин куда-то убежит. Страна развалится, американцы будут все здесь так же диктовать, как в Украине. Но я не готов, обозрим в будущем. И слава богу. Вот, значит, Мы со своим Путиным как-нибудь сами разберемся тут, я надеюсь. Мирным путем, по итогам честных выборов, я подчеркиваю. Поэтому не надо, не надо преувеличивать влияние Америки. Америка заинтересована, знаете, в чем? Америка заинтересована в том, чтобы Россия была а, стабильно. Кошмарный сон. Америки, да и всего мира, это какой-то распад России, там какая-то здесь междуусобица, не дай бог, это кошмарный сон. Но поэтому... хаос на Ближнем Востоке, они он спокойно переживают? Слушайте, ну есть же разница, в России атомная бомба вообще-то есть. да, там. Еще что-то. А, поэтому эта разница большая. Поэтому главное, что интересует весь мир и Америку, это чтобы в России была стабильность. Это главное. Тема номер один. Путину простят очень многое, если будет стабильность. А второе, что им важно, и вот тут уже конфликт с Путиным, чтобы Россия не, особо не лезла вот куда-то вовне себя. Вот она сидела там тихо, там поставляла газ, нефть и так далее, и никуда не лезла. С этим сложнее, потому что амбиции у российского руководства всегда будут геополитические амбиции. Хочешь, не хочешь, история обязывает. Но эти же... степени и так далее. Ну... Мне кажется, но эти же амбиции, на самом деле, они черпают знание характера русского, которому надо везде вот поучаствовать и сказать свое веское слово. Вам не кажется, что сам народ требует от власти Нет, зачастую? Народ, во-первых, слушайте, народ... Вот есть такая иллюзия, что есть какие-то присущие столетиями какому-то народу особые свойства. Там пассионарность или лень. Ничего этого нет. А это все определяется чисто вот текущей ситуацией. Кто не верит, есть же чистые, были же чистые эксперименты. Когда был один народ, его делили там пополам. И смотрите, через 10 лет абсолютно разные народы. Да? Ну, и просто, например, северная и Южная Корея. Или ГДР, ФРГ. Вот до сих пор там не могут слиться, совсем разные они, да, КДР, ФРГ. даже сейчас. Вот, поэтому это некая мифология, что русский народ, он либо такой, либо секой. Он вот разный, в разные периоды он разный, да. Если бы кому-то из тех, кто писал там об особом пути русского народа, тот же Достоевский, показали бы то, что здесь Сталин устроил, да, ну, я думаю, они бы не поверили, что такое возможно. А же, смотрите, да? Помните, там, писатель 19 века, особый религиозный путь? Да, да, да, да. Вот им Сталин показал, какой религиозный русский крестьянин, который там, значит, крушил церкви и расстреливал священников. Получите, распишитесь, да? Так и здесь. А российский народ, конечно, он отличается там в чем-то, и от китайцев, и от немцев. Но в целом мы идем в мейнстриме всей мировой цивилизации, навоевались, во-первых, очень сильно навоевались. Сейчас никого не соблазнишь идеями там, захватить Константинополь или Киев, к примеру. Да, всерьез, невозможно соблазнить такими идеями Большие масса людей. Вот. Все хотят более-менее спокойно, жить безопасно, это главные приоритеты. Хотят, чтобы дети получили образование, все такое. Это главные приоритеты. Вот это отдельный разговор, его можно провести, но я считаю, что вот то, что сейчас Путин делает, то есть пытается легитимизировать российскую власть на теме победы 1945 года и так далее, это путь в никуда абсолютно. Вот это просто тупик. На этом легитимность не построишь. И люди многие хотят видеть какую-то цель, какое-то светлое будущее, а как бы ничего нет. У нас все величие в прошлом. Это был российский политик Борис Борисович Надеждин. Борис Борисович, спасибо, что были с Севастополем. Спасибо. Будьте здоровы. Форпост подкасты.